После этого довольно странного, но интересного случая прошло около двух месяцев. Но помню все так, будто это произошло только вчера. А сейчас я хочу рассказать вам эту удивительную историю. Итак, как я уже сказал выше, это произошло буквально два месяца назад. И вот, в тот будний осенний вечер я решил приготовить себе вкусный ужин. И так сказать, расслабиться после тяжелого рабочего дня. Должен упомянуть, что у меня в квартире установлена газовая плита, поэтому под рукой всегда должны находиться спички. Обычно я всегда следил за этим и успевал пополнять свои запасы, так что тогда я даже об этом и не задумывался. Но в тот день, после 10 минут долгих поисков хотя бы одной единственной спички, я вспомнил, что еще вчера использовал последнюю на сигарету. Тогда я начал думать, где бы мне ее раздобыть. В магазин после тяжелого рабочего дня идти не хотелось, да к тому же он был не близко. Поэтому не придумал ничего лучше, чем просто пойти к своим соседям и попросить спичек у них. Они должны были быть дома, так как за стеной я периодически слышал звуки мытья посуды и еле слышные отголоски телевизора. С надеждой на доброту своих соседей я выхожу в свой просторный подъезд и аккуратно стучусь в ближайшую дверь. Неожиданно для меня квартира открывается, но привлекательная девушка в красивом домашнем халатике. Настоящий огонь! Я был настолько удивлен, что забыл вообще, зачем пришел. То, что надо, чтобы взбодриться уставшему мужчине. Но я вовремя опомнился и на ее нежных руках заметил крохотного грудного малыша, который спокойно лежал в объятиях своей матери. Не обратив внимания на мой ошарашенный вид, соседка мне улыбнулась и приставилась. Ее зовут Алла. После этого она вопросительно посмотрела на меня. Вспомнив свою цель визита, я тоже назвал свое имя и наконец-то рассказал, зачем вообще пришел. Девушка ненадолго задумалась и уже собиралась мне ответить. Как вдруг ребеночек заплакал и начал громко кричать. Она принялась его успокаивать и быстро сказала мне, чтобы я сам отыскал коробок на кухне, потому что ей сейчас не очень удобно. Было понятно почему. Соседка быстро, но ну понятно объяснила, где найти спички. А они лежали в шкафчики шкафчике за небольшой банкой с сахаром. А также попросила плотно захлопнуть дверь после того, как я уйду, так как она скоро собирается кормить своего голодного сына грудью. Я без лишних вопросов зашел на кухню, открыл названный шкаф и сразу нашел то, что искал. Ура! Наконец-то я смогу приготовить ужин. Сразу же подумал я. Недолго думая, взял маленький коробок, и пошел к себе. Но дверь специально не захлопнул, чтобы потом лишний раз и не отвлекать занятую маму и неспокойного грудничка. Я быстро зажег свою комфорку и сразу же вернул спички соседки на то же самое место, откуда их взял пару минут назад. Было слышно, как она ласково, но настойчиво успокаивается своего горловистого, непослушного ребенка. Я не стал ее тревожить, поэтому на этот раз уходя, я выполнил просьбу хозяйки и посильнее захлопнул входной дверь. Проходит длинная рабочая неделя, полная забот и переживаний, и приходят долгожданные выходные. В субботу мои спичечные спасатели и по совместительству моей соседей позвали мне официально познакомиться и просто посидеть, отдохнуть и пообщаться. Конечно, я не смог отказаться от такой редкой возможности и расслабиться в тяжелые дни. Одевшись более или менее по нынешней моде и захватив с собой пару бутылочек спиртного, я пошел в гости. В дверях меня встречали со всеми почестями. Познакомившись с мужем малым, мы с ним выпили по кружке пива, под веселые разговоры о жизни и о семье. После часа дружеского активного общения с большим количеством суток и различных анекдотов, мы решили пойти на балкон покурить. Но возникла небольшая проблема, которую надо было срочно решать. Никого из нас не оказалось зажигалки. Мой новый друг вспомнил про спички и стал их искать по всей своей кухне. Спустя несколько минут безрезультативных поисков, я решил сказать ему. Вон в том верхнем шкафчике за банке сахаром коробок со спичками лежит. Хозяин квартиры бросил меня полный недоумением взгляд. Он тут же захотел проверить, правду ли я говорю, или же это просто очередная шутка. Сосед открыл показанный мне шкаф, и там действительно нашел предмет своих долгих поисков. Сейчас он посмотрел на меня без какой-либо доли иронии. Это был самый настоящий яростный взгляд, который я вообще видел в своей жизни. Незамедлительно на меня посыпались горы оскорблений. Я уверен, что еще один миг, и он уже со всего размаха вырезал бы мне прямо по лицу. Но к счастью, я успел все быстро объяснить. Я пересказал все события прошлого визита, и казалось, мой друг, надеюсь, уже не бывший. Не все-таки поверил, и все обошлось, вроде бы. Этот вечер закончился неожиданно быстро. Я с неким чувством неловкости пришел к себе домой, хоть сосед и поверил в мой рассказ, но почему-то он больше не зовет меня в гости пить пиво.